9 октября. Всем добрый день. Заканчивается сезон. Вторая половина лета. Ни единого дождя. Первая половина осени то же самое. Просто катастрофа какая-то. На востоке Украины с осадками. Но сейчас, в принципе, какие работы на пасеке. Снял. Ночи стали более прохладные, 10 и ниже температура. Снял всю сушь. Буду снимать и нижние корпуса, там где по два корпуса. Вверху полностью кормовой, а внизу полумедовые рамки. Их буду убирать, потому что две семьи объединяются в одну. На заре своего практического опробирования изоляторов, первое, что я сделал, проверил возможности физиологии матки по ее биоресурсу, сколько она способна выдержать в неактивный период. Задавал 9 месяцев, выдерживала без проблем, причем 90% маток выживала. Были такие моменты, когда нужно было... Вернее, не было возможности выпустить раньше. В июле закрывал и к середине апреля выпускал. Ну вот вторая, второй эксперимент. Тоже я закрыл довольно-таки рано. Показывал 3 июля. Вся основная ударная группа моя закрыта была в начале июля. С расчетом на то, чтобы взять... Ну, по максимуму мед последний и единственный в этом сезоне. И плюс еще семья работала, все семьи работали на маточное молочко. Ну, те работали месяц, а затем месяц наращивали в августе, то есть обновляли пчелу зимующую. А группу определенную я оставил для эксперимента. если там только износ был по приносу нектара, то здесь был форсирован износ и по сбору молочка. Насколько физиология пчелы способна выдержать такой, вот такое напряжение по износу потенциала и как будет чувствовать ее. Биоресурс до весны. Но на сегодняшний день вот семья четвертый месяц с изолированной маткой. 15 числа, ну, разница в 12 дней. И состояние семьи. Я сейчас покажу. Ну понятно, они будут объединяться. Вот рядом стоит довесок рамки на 3 с двумя матками. Кстати. И здесь матка. Три матки будут зимовать. Ну какие по так чтобы не рассказывать но потому что интересней пчеловодам заглянуть в гули, что именно тут. Ну семейка в принципе так, я говорю. Это отводок из отводка. Посадил матку старый в изолятор, они обгуляли еще, потянулись вещи, обгуляли еще и конце августа молодую ну и ну и пожалуйста сидят обе в изолятор поместил затем их соединю пару изолятор модуль и присоединю через медовую рамку ко второму изолятору основному ну какая посилия на сегодняшний день эта семья Конечно, износ произошел. Осталась, в принципе, на сегодняшний день та пчела, которая вышла из последних рамок расплода. Где-то рамки 3 осталось. И там рамки 3. В общей сложности для зимовки что-то будет. Буду показывать и дальше, как ведет себя эта семья. Вот такая она по силе. Это рамки 3, я так где-то мерка пододану. Мои, конечно, чуть больше будет. Ну и, в принципе, перезимовавшая семья дает отводок на старой матке, затем в зиму они снова возвращаются в один общий Зимующий клуб. Но Это семья 15-го была изолирована, тоже и на маточном молочке работала. Где-то два с половиной месяца получается. Она была в изоляции. Ну, сверху я не буду открывать, оно не видно, я покажу разъем. И там будет понятно. Они не хотят вся по Украине в дождях. А у нас единственное, как мы ощущаем изменение погоды, злая пчела. И всего-навсего. Есть семьи, где три матки сейчас сидят. Покажу туда позже. Буду объединять семьи. А так сейчас, чтобы освежить как-то канал, а то уже начинают претензии пчеловоды. Одним слишком часто, одно и тоже показываешь, возмущается. Другому покороче надо показать. Третьему поподробней. Не знаю, как получается в общем. Так что готовимся к холодам. Сегодня 9, а еще до 20 показывают у нас по региону. 20-24 даже. Так что пока еще активность он начинает солнце заходить, а не только включает активность для облета. Но это ихня такая специфика и каприз семей, осенью облетаться в конце дня. Ну, в общем так же, я говорю, ролик для того, чтобы как-то обновить наше общение. В комментариях, соответственно, кто-то что-то спросит. И хотелось бы обратить внимание на тех, кто пытается освоить технологию, вернее обратил пока на нее внимание, но еще практически не пробовал. Ну, пожалуйста, как-то вы соберите информацию, я уже не говорю о том, что практически попробуйте, потому что разговор с тем, кто глаза не видел изолятор, получается никакого конструктива. Я уже не объясняю какие-то нюансы технологии, я просто так оправдываюсь. Потому что такие вопросы, да мы вот слышали, да мы видели, читали где-то. Плохо. Матка не выдержит. Нас учили, что она должна сеять постоянно. Да, явление противоприродное. Но нужно для этого мозги и знания, чтобы уметь Этим противоприродным управлять для пользы дела, для рентабельности пасеки. Мы, в принципе, ради этого и держим семьи. В общем, где-то так. Всего доброго. До следующих роликов. Что-то будем показывать. Конечно, буду стараться именно показать не просто так сюжет и пейзаж пасеки, а чтобы как-то хоть было увязано какой-то смысл. Всего доброго, до свидания.